То есть вы должны прошиться вместе с надкостницей, чтобы зафиксировать лоскут с меткостичной в новом положении, перемещенном. То есть, да, чтобы... да, да, да. Да, да, чтобы он никуда не перемещался при напряжении мимическом, да, при приеме пищи и так далее, при напряжении мимических мышц. Дальше, все ваши швы, они сугубо эндоэпителиальны. Вы сшиваете просто эпители между собой лоскут э, к неподвижной слизистой, к Все, что на протяжении вас э, самого слизино-татичного лоскута здесь встречается с боковой поверхностью, вы сшиваете. Самое важное, вот этот шов должен быть фиксирован к надкоснице. Вы ушили операционное поле. Что вы делаете? Вы проверяете теперь подвижность вашего лоскута обычным простым методом, отводя максимально губу, слизистую, да, напрягая мышцу. Если вы видите, что есть хоть небольшое вообще какое-то движение слизистой, вы накладываете прижимающий крестообразный шов. Я его накладываю в 80% случаев, потому что я, ну, вернемся в множественных рецессиях, я оперирую очень большие участки, и э, в таких случаях не всегда есть какая-то стопроцентная мобилизация, иногда ты просто ее можешь где-то не заметить. Это шов дает возможность стопроцентно устранить любое натяжение мимически, мимическими мышцами, собственно, слизистой, да, свободной слизистой. И потом, опять же, если мы использовали аутотрансплантат или какой-то пластический материал, этот шел будет дополнительно прижимать его к поверхности корня или поверхности имплантата. А, же ты а я сейчас нарисую заново, просто здесь, мне кажется, уже не видно будет ничего, если я буду рисовать вот на этом рисунке. Я обязательно уделю ему большое внимание. Вот зафиксированный нам уже наш с Вами. Слизственно статичный лоскут. Ну и теперь мы еще приняли решение в ходе операции, что нам нужно наложить крестообразный прижимающий шов. Он, этот швич шла нам потребуется во всех остальных мероприятиях тоже, потому что это шот, которым шивают донорскую зону в области него при заборе трансплантата. Значит, а в данном случае он будет горизонтальный, естественно, да, потому что мы перпендикулярно слизистым костничному лоскуту работаем. Вы вкалываетесь коронально, выходите апекально, вот, получается Первый вкол, второй. И пошли на другую сторону от рецессии. Также опять третий вкол корональный. Четвертый вкол, выкол опекальный. Все, что пунктир, это значит подслизистый прошло. Вот здесь у вас ниточка. Вы ее подводите к первому колу и здесь завязываете бантики. Вот выполнен крестообразный прижимающий шов. Ничего сложного, особенно когда вестибулярно в области верхней или нижней челюсти. Там вообще секунда все занимает. Но он дает вам возможность спать спокойно, да, потому что, конечно Осложнение при таком вмешательстве, первое, это расхождение швов, чрезмерное натяжение молоскута или работа динамических мышц, то есть когда мы недостаточно мобилизовали. Как проверить мобильность слизистом костичного лодка? Вы должны его положить, слизистом костичного на рецессию и оставить в этом положении. Если он никуда не отскакивает, не сокращается, не перемещается, он мобилизован. Если он уходит сразу движением любым вверх, значит, вы недостаточно его мобилизовали. Значит, нужно либо углубить вертикальные разрезы, либо как-то выполнить еще какие-то манипуляции по мобилизации лоскута. В принципе, мы с вами разобрали корональное смещение. Теперь вопросы. Ну и при корональном смещении осложнения классические, как при всех остальных каких-либо манипуляциях полости рта это расхождение швов рецидив обнажение пластического материала любого гематомы, отеки по ведению послеоперационных пациентов мы наверное просто обсудим все это в самом конце толщина нити что... рекомендуем 6,0 ну, что хотите Ну я мононитию работаю Нет, Нет мононитию, мононитию. Была пластика только мамочка. Что Ну, чем-то рассасывающимся, естественно, резорбирующая лист, любая, Какая? Чем вы работаете в <связать> Единственное, помните, там даже не столько важна какая нить при трансплантате, важно, чтобы она была резорбирующаяся и важна форма углы <связать> Да. Трансплантат не рекомендуется шить обратно режущими да, да потому что очень, а бывают такие тонюсенькие мы берем трансплантаты, и, э, на него просто только дышать можно а не то что его там прокалывать обратно режущими потому что даже шестерки монофили да, обратно режущие все равно оно, оно такое агрессивное это ли э, да, я все-таки предпочитаю вот для таких методик колющей а фиксацию слизистом и лоскута можно, пожалуйста, обратно режущими или колющими, какие вам больше нравится работать. А, опять же, для передних, фронтальных участков зубов рекомендуем а, ди, диаметр иглы это 3 восьмых, а для боковых зубов, конечно, для боковых зубов это половинки, потому что вы вас не хватает просто вот этого полукруга радиуса иглы для того, чтобы прошиться насквозь, да, когда мы, например, множественные литерсии с вами будем делать, это шестые и седьмые зубы, там очень сложно, там доступ то плохой, а еще нужно постоянно вкалывать, выкалывать, там, конечно, удобно проходить через межзубной контакт сразу одним движением, потому вмешательство очень ценит время. Чем быстрее мы все сделали, тем лучше зажимаем, и тем меньше осложнений. Это не значит, что надо торопиться, но, конечно же, хотелось бы не, не, не хороводиться, в общем, с этим совсем. Быстро-быстро, четко, спланированная операция, замеры сделали, дизайн. а те врачи, которые вы будут делать после этого курса впервые вообще, да, такие вмешательства, я вам советую рисовать на Дисне. Возьмите что-нибудь у ортопедов, они рисуют на пациента. Но есть вообще, конечно, маркеры хирургические. Найдете, купите несколько штук, они одноразовые. одноразовые. Давайте. <смех> я вам рассказываю. Я, конечно, не рисую, но я точки за просто отмечаю до, mm -hmm. ну, до крови, до кровиных точек, чтобы мне было понятно, какой у меня будет дизайн. Mm -hmm. Да. Ну, у вас же анестезия, поэтому... В примере. Это измерение толщины кератинизированной или прикрепленной дисней Вы ничего не видите, я поняла по-вашему. А это не просто, это во всем мире так делается. Берется файл со стопером. У меня это связано с тем, что у меня идет клиническое исследование и научное исследование. Поэтому у меня уже такой старый-старый стопер, но я не могу и поменять ни файл, ни стопер, потому что будет расхождение данных. Должен быть один измеряющий инструмент. Ну и дальше наш любимый э, продентологический зонд, измерения глубины рецессии. От... Видите, этим же зондом мы отмеряем от вершины сосочка в сторону основания, формируем дизайн плоскота в данном случае сосочки широкие уплощанные дизайн был выбран традиционный но это связано еще с тем что мы сразу две лицессии оперируем все-таки это более надежно как бы для ушивания это нанесение уже все добитализировано вот обращу я сейчас ваше внимание